Это вы нас, тип, тренировать будете? Извини, но нет, у меня дело не в проворот. Именно он займется вашим обучением. Шш. Помолчите. Пусть ответят на мои вопросы: какие чувства вызвала смерть товарищи? Никакие. Но ну, все померли, и чё? отомстить за них хотите. Не люблю а месть. Хрень какая-то мрачно. Аналогично. Вы кому союзники? Людям или дем? Кому, кто будет обеспечивать, кто побеждает. Таких, как вы, днем с огнем не сыскать. Превосходно. Макину, ты можешь идти, а не в твоем распоряжении. А вы куда? Мне безумно нравится, когда меня называют наставником, так что начинайте и вы. Мое увлечение ⁇ выпивка, баба и, конечно же, резать демонов. Стоит сломать шею и не сможете двигаться. Но знаете, что вас отвечает? Кровье запахло. Напоить вас кровью, и вы как новенький. Что тебя? Хоть черта творишь, мужик? Макима попросила меня хорошенько вас прокачать. Ей верно не по душе, что ты сопляк от любого чиха откинешься. Какого хрена ты нам все переломал? Ну, я напился и стал думать, как с вами быть. Мой мозг в пьяном угаре посетил гениальная мысль. Я же все-таки сильнейший охотник на демонов. А значит и победить меня сможет столько сильнейший демон. Поэтому я решил охотиться на вас до тех самых пор, пока вы не сумеете меня победить. Он, похоже, вообще с головой не дружит. рили? Really? Дэнди. Человеческих прав я вас лишаю. Радуйтесь. Я из вас выращу по-настоящему крутых ребят. Я домой спать хочу. Учтите, утром зайду к вам в гости. <мех> Пять видимо с головой проблемы. Очнись, очнись, очнись, очнись, очнись! А сколько? Раз меня сегодня гроб. Точно больше двадцати. Этот старый хруч слишком силен. Может, бежим вместе? Это ж получится, что мы со службы убрали. Уча алкашня, вонючая. Это ж вагина решила, что мы с тобой его игрушки, слышь? Варит ума! Чё придумал? Как порешить нашего старикана? Мозги-то от выбивки давно прогнили. Ну а нам с тобой как раз надо подойти к делу с умом. Порешим алкашню силой ума. Прикинь, а я уже чувствую, как что раз умнее В Представь, я тоже. Судя по запаху крови, Объявился плата за то, что разрушил нашу жизнь. Смерть. Пришло нам время начать сверхумную операцию. О, кабовые руши. Блин. Пожалуй, это была ваша лучшая попытка, но задумка хорошая, так что на сегодня все. Пойду-ка лучше выпью. Алкаш сказал, что все, вот так повезло. <звёк> Добычи не следует верить словам Махутика.